Выключим свет, теперь ненужные нужны слова, окутайся в плед, все мосты с жены, дедлайн нас тоже нет. Я и ты уже не мы, это не допает. Да, Уходит от жены, брось скорее туда, где музыка, сцены, сафито, и тянут ляжки музыка. Мне все как в фильме. Девушка моей мечты, затерялась среди них, взяли лишь я и ты, похер на остальных Весь залитых речей голодных взглядах я растворял безучастное движение, которое ядом точило семейное счастье. И сейчас я по-настоящему счастлив, потому что свободен вроде, вроде был только что, но попал в капкан, пока ты плясал канкан, попал в капкан, пока ты плясала канкан, -кан. я попал в капкан. Танцевала, танцевала канкан, канкан. -кан. Для всех танцевал канкан, как канарика ты поешь, кокетливо, поглаживая перья, жду конца, шел, когда скорей ко мне придешь. В замке скрипит ключ неуклюже и дверь защитит от советов, что срывают с тебя тайну от веселых. Песен, прячущих твои слезы от чужих глаз Что пришли сюда случайно от сцены, где все слишком несерьезно Но ты же любишь все это, софетом музыку, деньги, чужие руки И, конечно же, не Ключи мне Ключи теперь убит амур Стрелой перьями суки из тех, кому не говорят. Писала канкан, попал в какан, пока ты писала канкан, -кан. я попал в какан, канкан, ты танцевала, танцевала канкан, канкан. -кан.